В атаке. Итак, еще раз всех приветствую, дамы и господа. Подпи вас против команды ХопХей, четвертьфинал верхней сетки. You feel hopeless, БСК, люблю узбека Зафар. Вот такой вот у него красивый никнейм. Дерзкая, Профетик и Женя Питон. Это состав команды под Пивас. ну а команду Хоп Хей сегодня представят Акош, Сова, Равилька, Майк и Найс. Собственно, Майк, насколько я понимаю, это капитан команды. А команда Хоп Хей, на секундочку, насчитывает более 70 человек в своем составе. Вы представляете вообще, где вы еще видели команду, в которой 70 человек? Я вообще таких не видел. Профетик остается на ножах последний Как-то сейчас забавно, ребята, разминулись Вот это апперкот или хук Я даже точно не знаю, что это было Красивый очень минус, но, к сожалению, ножи все-таки выиграть не удается И выбор стороны падает на команду хоп-хей Именно они будут определять, за какие стороны начнут коллективы <с refreshurry> ну, а мы с вами уже готовы, я думаю, к просмотру. Ну, в принципе, это своп, как бы, скорее всего, с очень большей долей вероятности это будет смена сторон. И хоп ну, логичнее всего, я вижу, начнут, конечно же, в атаке, а, в обороне, прошу прощения. Но, собственно, так и происходит. Здесь, мне кажется, даже и не нужно ни о чем думать. Все четвертьфинальные игры, сыгранные а в рамках этого турнира, Сыграны на карте нюк. И все команды, когда выигрывают ножи, начинают в обороне. Это же, ну, логично, да. Поэтому, собственно, тут можно было просто по умолчанию сразу команды местами поменять, да и все. Итак, пистолеты начинаются. В обороне хоп Хей под пивас атакуют. Ну, посмотрим, как заладится или не заладится атака. Во всяком случае, основные действия сейчас будут проходить именно на улице. А у нас здесь подарочки подъехали. Подарочки под елочку. Елочку, к сожалению, не завезли, но завезли подарочки. Это уже, уже радует. Ну, в общем, аккуратно через улицу на картах попытка пройти под точку А. Здесь капитан команды готовится к приему. Минус от Майк по Ю-фил Хоплесу. И уже с шестерки подтягиваются игроки обороны для приема соперников на улице. Второй минус от Савы, третий от Акоша. Профетик остается последний. Где вообще профетик-то? А, вот профетик, профетик на улице у нас также гуляет. Пытался сейчас обходить он оппонентов. Но оппоненты были слишком высоко и обойти их, в общем-то, как бы и не удалось. Да? Попытки были, но попытки оказались тщетными. И таким образом хоп -Хэй выигрывают первый пистолетный раунд, что, собственно, является прямым следствием того, что ребята выиграли сначала ножи. Почему очень важно на такой карте, как Нюк, выигрывать ножи? Потому что это позволит вам начать в обороне и получить сразу... Достаточно большой запас по взятым раундам Ну, если, конечно, у вас все хорошо Елочка над девяткой Воу Простите, ну там быстрый очень экономический слив, а действительно, елочка под девяткой у нас находится, ребятушки, вот так вот. То есть все по новогодненькому, кстати говоря, наверное, можно уже, в общем, говорить с наступающим вас Новым Годом. Сегодня все-таки уже 17 декабря, а, возможно, вы будете смотреть этот матч в записи уже 18 и так далее. Ну, в любом случае, с наступающим всех, кто сейчас находится в прямом эфире, потому что до Нового Года чуть меньше двух недель остается. Ну, если прям по-календарному, то, конечно, прям две недели. Но так-то уж прям по факту чуть-чуть поменьше. Диглы, диглы и 2-0, разумеется. Все, все так же, пока без изменений. Кстати, Женя Питон делает минус. А следом Ю Хоуплес делает еще один фраг. То есть какие размены... Вернее, какие минусы, такие размены. Минусы от команды Хопхей поступило 2. И ровно два размена от команды под пивас. Оп, -хай. Майк чуть-чуть бы прицел держал пониже и сделал бы очень красивый хэдшот, буквально с первой пули уработал бы оппонента, но минус достается Найсу, он добивает БСК и следом у нас численный перевес, в общем-то, уходит на сторону обороны в очередной раз. И команде под пивас вдвоем теперь предстоит, ну, как-то вот сейчас реализовать хоть какую-то позицию. И здесь, конечно, наклевывается выход на точку А. Акош замечает соперника. без проблем простреливает его. Есть информация о том, что на девяти находится оппонент. Этой информацией пытается воспользоваться. You feel hopeless. Ну, невозможно на девятку попасть быстро, бесшумно. Здесь нужно вычеркнуть что-то ли лишнее. да Либо вы попадаете туда медленно, либо бесшумно. Но одновременно Современно и то, и то сделать, к сожалению, не получится. 3-0. И вас с Много новых крутых трансляций в будущем году. Анастасия, спасибочки большое. Огромное, огромное, огромное вам спасибо. Итак, полноценный девайсный раунд наконец-то наступил, и под пивасовцы вооружены до зубов, что, в общем-то, можно сказать и о команде Хоп Хэй. у них-то, разумеется, с экономикой вообще сложностей нет, они первые три раунда выиграли, настолько нет сложностей, что Равиль даже со снайперской винтовкой в этом раунде играет. Минус от Майка, снова капитан команды Хоп Хэй делает первый минус, и дальше что? И дальше с девяточки прием, в общем-то, выпада из желтого. Выпал у нас оттуда Юпил Хоплес. И два был от Акоша и последний от Найса. В общем, 4-0. Первый девайсный. Ну так вот, слегонечки, наверное, стоит все-таки подметить, что пошел комом. Как бы, как тот самый первый, блин. Но это не критично, в целом будут еще девайсные раунды, и пока команда под пивас находится в слабой стороне, в любой момент можно попытаться изменить ход событий. Ну а по факту, конечно, нужно возлагать э, надежды на вторую половину, ну и пока что только так. Кстати, форс. И на этом форсе, кстати, удается продавить позиции на железе, да, то есть в теории сейчас через рампы может получиться выход на точечку. На точечку Б. Если бы не сова вместе с Окошем, забежавшей в спину команде под с Последним игроком. Прошу прощения, последними. Ух, ничего себе! Что это? Почему пальма? Елки-палки! Ха-ха-ха, какой прикол-то? Ай-яй-яй-яй, БСК, минус Сова, Майк остается последний, капитан команды Хоп-Хэй, один против двоих, и БСК съедает вражеского капитана, счет 4-1, во имя Пальмы команда подпивасовцев все-таки выигрывает этот раунд, жесть, жесть какая. Почему они не рашат Б, Александр? Вот как раз специально для вас Сейчас был раш точки Б И, собственно, мало того, что Раш точки Б, так еще и победный раш А вот, кстати, еще одна елочка Да, как вы можете заметить Вот, вот сидит Такая аккуратненькая вся С шариками, собственно говоря Прокидывается точка Из скрипа, это может Свидетельствовать о выходе на точку А Ну и, в общем-то, о стяжки через Каналки на точку Б пока еще не ясно Акош и Сова. Два минуса. редеют команда под пивас и редеет с очень высокой скоростью. Четыре минуса, ни одного, исключительно ни одного размена. Профетика последний. 75, прошу прощения, 77 хп у игрока атаки осталось. Ну, я даже, честно сказать, не знаю, на что тут можно рассчитывать. Можно рассчитывать на минус от снайперской винтовки. Кто бы мог подумать, но в это же время под рампами дежурил снайпер. А Майку привет от Токио прилетает из э, чатика, вот так вот, собственно говоря, ну и умнички обе команды от все той же, от все той же госпожи. Ну что, э, очередной раунд, на котором в этот раз уже у команды под пивас денег не остается, Акош стреляет да промахивается, какой фазумище! Минус Ю... Минус. Минус Юфил хоплес, Ох ты, боже мой. еще и в пяточку попадает Профетику. Но здесь, к сожалению, не совсем таймингово отворачивается. Минус от Майка. И последнего съедает Равиль. Легчайший раунд для команды Хоп Хей 6-1. А вам, кстати... Вот скажите, пожалуйста, как... Как, как звук? Вам не кажется, что присутствует какое-то эхо? Потому что мне кажется... Но я не могу понять, откуда оно Как будто бы вот оно Чуть-чуть, какие-то какие не такие звуки Может что-то новенькое на сервере было установлено Итак, минус от совы Дерзкая, разменный фраг Снова с диглами, кстати, играют под пивасовцы И с одним автоматом Калашникова Нет, ты перекурил все, окей, вполне возможно Не будем это исключать Такое действительно могло бы произойти Но перекурил обычных сигарет, не подумайте Минус отравили, и тут уже, в общем-то, зажатые в ангаре игроки атаки. Навряд ли имеют шанс какие-то выйти отсюда, потому что, ну, контроль с девятки это все-таки. Да ладно, вот этот Профетик. Вот это Профетик. Жаль, что только два минуса. Очень было бы красиво забрать еще и третьего. Но уж как бы и так два минуса сделал. Очередной размен. Ситуация один в один. Женя Питон против Акоша. И чем дальше друг от друга будут находиться игроки, тем выгоднее перестрелка будет для игрока обороны. И Акош все-таки становится победителем, потому что АВП на такой... Ой, снеговичок. АВП на такой дистанции это все-таки АВП. Да-да-да, эхо. Вот, видите, кто-то говорит, что есть эхо. У кого-то нету эхо. Вы, вы, вы что, ребята? Все-таки, наверное, перекурил не только я один, да? Ответьте, какая карта? Это первая карта. И единственная карта. Матч формата Best of 1, и он на сегодня один. Ну, а тем временем Хоп Хэй уверенно приближаются к победе в первой половине. У команды под пивас, ну, никак не может устаканиться экономика, потому что они периодически приобретают девайсы, периодически не приобретают девайсы. И, в общем, она, конечно, поломанная и... Жутко не идеальная. Акош пытался с USP уже достреливать соперников, ну, немножечко повоспрепятствовал этому э, БСК, воспрепятствовал, кстати, своим диглом правосудие. И минус от Майка и Савы. Собственно говоря, вот такие ä, прикольчики, дорогие мои друзья. Uh, кто говорит, что Эхо курил с тобой? Uh. Супер, супер. Победа в первой половине достается таки коллективу Хоп хейк Кстати, я вот точно хочу сказать, что это явно, наверное, не проблема у меня. Хотя я, конечно, ничего не могу исключить на 100%, но у меня я никаких настроек не менял. Просто есть какая-то... Какая-то есть Немножко по-другому чуть-чуть звук играет В общем, ладно <с> Опустим эти подробности Они вообще ни разу не важны Главное, что мы видим КС Это самое главное А пока что у нас, в общем-то, 4 в 2 У атаки в очередной раз была попытка выйти на точку Б Но в очередной раз оказывается, что очень жесткие игроки команды ХопХей -Hey, Ну, максимально бронебойно стреляют по своим соперникам И железобетонно обороняют любую точку, на которую те пытаются выйти Уверенный 9-1. Очень сложно пока представить, как подпивасовцы вернутся в игру. Но когда-то, в общем-то, это нужно делать. 9-6 еще по-прежнему можно попробовать организовать. Но Сова делает энтри-фраг и, опять-таки, уменьшает шансы на возможные 9-6. И пытается еще и на улице контрить соперников. Замечает первого, убивает сразу второго. Возвращаясь к первому, его все-таки ждет фиаско. Ну, а дерзкая... 78 хп. Спройдаун очень неплохой, два минуса, но в третьего не удается законтрить. Да, в третьего сконтролировать стрельбу не выходит. 10-1 Напомню вам, дамы и господа, мои многоуважаемые, что это четвертьфинал, и победитель данной пары сыграет в полуфинале верхней сетки с командой «Все твои мечты». А проигравшая команда будет играть матч, по-моему, если не ошибаюсь, там эта стадия что-то 1-16 или 1-8 нижней сетки, против команды патриков. Ну, в общем, это не суть, просто знайте, что проигравшие будут играть с патриками, а победители с... Все твои мечты. И это тот же самый матч, типа, как играли Солянка против Quack Gaming, когда неизвестно, что лучше, проиграть или выиграть. Потому что, если ты выиграешь, ты попадешь на явного фаворита, который, скорее всего, тебя очень легко выбьет в нижнюю сетку. Ну, типа, чего... Чему быть того не миновать, как говорится. Ведущий, у меня вопрос. Вы когда-нибудь показывали игру Нави? Файка, увы, такого... Экспириенса, так скажем, опыта комментирования профессиональных команд у меня, к сожалению, не было Потому что на профессиональной э, киберспортивной комментаторской, так скажем, арене И так полным-полно своих людей И туда, в общем-то, просто так не попадешь, да Там, видимо, сейчас все <laughs> интересно устроено Да и я всегда обычно говорю в таких ситуациях Ну а если я уйду, кто же будет комментировать любительский профессиональный Counter-Strike? Я никому его не отдам. Минус от Акоша и от Савы. Раунд начинается в очередной раз с жутких ошибок. Очень неудачный выход на точку... Это не точка, в общем, на улицу, да, наверное, правильнее сказать так. Но БСК все таки хотя бы где-то находит возможность размениваться и делает второй минус. Вот это уже неожиданно. Ну, неожиданно, скорее, конечно, то, что он сумел принять поджим. А вот то, что он остался один против троих, увы и ах, вполне себе ожидаемо. 32 хп. Есть девайс. И это все, к сожалению, что есть. Перестрелку с капитаном выиграть не выходит. Хотя у капитана осталось 10 хп. Был очень близок к тому, чтобы сделать третий минус. Но все как-то оказалось чуть-чуть. Чуть-чуть далеко от идеала. 12-1. И здесь у нас, кстати говоря, ре-ре-ре, кве-кве-кве пишут, что подпивасовцы поплыли. В какой-то степени я бы, наверное, даже согласился. Да, после того, как они получили несколько отпорных, отборных раундов в исполнении команды Хопхейм, мне тоже показалось, что подпивас как-то чуть-чуть прям подрасслабились. Сегодня любитель, завтра профессионал. Ну, такое случается, да, кстати. Ну, а что, любой профессиональный... Киберспортсмен когда-то был любителем Когда-то просто по приколу играл в Counter-Strike Потом бац И становится, например, Симплом из Нави. Он же когда-то тоже просто по фану играл Типа Поэтому ничего в этом удивительного нет Женя Питон э, Дает разменный минус за погибшего товарища по команде Но опять-таки Вот очень спорное решение играть каждый раунд через улицу С очень скудным и очень минимальным раскидом Практически ничего э, из важного не отдымляется Попытка только максимум это разбросать дым Под которым э, команда под пивас пытаются пройти Ну слышно было, как сбирался на девятку соперник Это, кстати говоря, снайпер То есть Акош Акошу прилетает Хаешка Хаешка, кстати, прилетает куда Нет, это не Акош Это Равиль да, это был Равиль, прошу прощения. Акош у нас сейчас находится немножко в другой точке. Он ждет соперника в скрипе. А, где бомба? Вот что самое интересное в данный момент. Бомба на улице, отлично. Поэтому и, в общем-то, Акош ждет своего соперника, находясь в максимально неприятной для него позиции. И здесь просто под перекрестный огонь два снайпера, конечно же, разбирают бойска. Ситуация абсолютно мертвая. Выиграть ее, как мне кажется, не представляется, возможно, вообще. Как думаете, кто сильнее, Маркелов или Старикс? Э, ну, смотря в чем, если брать снайперские винтовки, то определенно Маркелов. А если девайсы типа Калаша, то я бы, наверное, все-таки сказал, что Старикс круче. Мне кажется. Ни в коем случае не претендую и никого из э, профессионалов не принижаю, но мне кажется, что с АВП, естественно, Маркелов... Ну, вы видите сами, да, все. Вы сами все видели, дорогие друзья. Бесподобный очередной выход под точку Б, который команда Хоп Хей вновь блистательно разоружили. 14-1. Вторая половина. Команда под Пивас уходит в сильную сторону. Но слишком большое количество раундов уже на данный момент было отдано. Да, то есть команде Хоп Хей нужно взять всего 2 для победы. А команде под Пивас целых 15. При этом желательно ни одного не отдавать, чтобы на допы себя не обрекать, да? Ну, а здесь глаки в упоре, естественно, перестреливают любой USP и, как следствие... Ну, как следствие, вы сами все видите. Ну, от от от откуда здесь пальма? Кто на нюке пальму забыл? 3 в два, дамы и господа. Дерзкая и Юфил хоплес еще могут пока что попробовать выбить. Ну, кроме дерзкой, дерзкую убивают. You feel hopeless, появляясь из каналки, к сожалению, тоже ничего не сумел добиться на точке Б. Мы получаем матч и 15-1, в общем, да В общем, да, дамы и господа, один раунд остается взять команде Хоп Хэй -Hey. Я считаю, это будет сделать на самом-то деле несложно При учете, вот видите, да, Найс, nice, он как бы подсказывает такой головой, типа машет Да-да-да, это будет несложно, вот, видите, видите это будет несложно, потому что девайсы у игроков атаки есть, а оборона вынуждена играть с пистолетами. Но, тем не менее, как бы забавно это ни звучало, первый минус именно оборона с пистолетами и дает. А теперь уже даже численный перевес на одного игрока имеется, но отдается профетик и численный перевес. Смотрите, сохраняется. Сова, 100 хп, позиция на улице и два соперника. Это Женя Питон и БСК. А вот тут я вам хочу сказать уже... Нельзя спокойно расслабиться и сказать, что, типа, «изи раунд», «изи раунд», потому что «изи раунда» здесь не может быть, «сова», бесплатный минус, просто удается сделать халявный фраг по Жене Питону, один на один с БСК, у БСК девайса нет, есть информация, в общем-то, о том, что он может находиться на 9. и здесь, и здесь происходит визуальный контакт, и бешеный минус от «совы», это вы видели?» Просто пульку дал в Бубен, вообще не совсем, совсем недолго думая. Ну круто. Ну круто. Но очень жестко сейчас были подготовлены Хопхей к этому раунду. Тут мне просто даже и сказать нечего. Не к этому раунду турнира, я имею в виду, не конкретно к последнему раунду, а именно к матчу против команды Под Пивас. При всем уважении к обеим командам, но команда Хопхей оказалась сильнее.